Всем привет дорогие друзья! В этом видео я расскажу как пользоваться PancakeSwap, а точнее подключать разные адреса кошельков через MetaMask к этой бирже. Как добавлять кошелек в MetaMask я уже рассказывал. Импортировать счет и вводим свой кей Кошелек добавляется. Адреса кошельков будут тут. Сейчас я найду кошелек, который еще не подключал. Вот. Нажимаем подключиться. И у вас автоматически переключение идет на другой адрес. Все кошельки, которые уже подключены. Вот. Идет переключение. Выбираем подключиться. И переходим уже автоматически на нужный нам адрес кошелька. Кто еще не знает, как добавлять монеты. Заходим на BSC Scan, выбираем BIP20 и смотрим наши токены. Вот, например, я только что нашел у себя в кошельке, которым, кстати, пользовался года два назад для Airdropов, где раздавали монеты в сети эфириума. Может быть, за холд какой-то монеты мне начислили вот эти токены. Я не в курсе даже, откуда он взялся. Продал только что за 18 долларов. 1800 рублей. Неплохо. Переходим в эту монету. Копируем адрес смарт-контракта. Здесь в поле поиска вставляем смарт-контракт. Монета находится. Выбираем ее и можем торговать. Сегодня сделал депозит в BNB в сети Binance Smart Chain на биржу Eobit. Мое следующее видео будет уже по бирже, кто не в курсе, там я зарабатываю монеты FastDollars за выполнение простых заданий. Смотрите мое следующее видео, кто еще не в курсе, и хочет заработать криптовалюту. Всем пока!